Друзья, сегодняшний у нас прямой эфир будет посвящен утечке энергии и ее исполнения. Дело в том, что этой темой мы немножко тронули эту тему в момент, когда был прямой эфир на аккаунте Артема Нестеренко, и он задал мне вопрос, а вот сама цель, если человек нашел эту цель, она что, дает столько энергии, что человек сам самостоятельно начинает откуда-то ее брать и двигаться? И я тогда ему сказала, нет, цель энергии не дает. Цель дает осознание того, что мне необходимо двигаться в эту сторону и где-то брать эту энергию для достижения цели. Вот сегодня мы будем говорить именно о том, куда у нас исчезает энергия, потому что если чего-то не хватает, в первую очередь нужно сделать анализ того, куда это исчезает. Ну это как с деньгами, да? То есть вот у нас есть какая-то сумма, которую мы на месяц планируем истратить, и если этой суммы не хватает, которой вот всегда хватало. Здравствуйте всем, кто присоединяется. Спасибо вам большое за сердечки, за лайки. Я знаю, что для вас это очень актуально, и вы ждали этой темы. Напишите по 10 шкале, насколько вам актуальна тема утечки энергии и восполнения энергии. Пока вы пишете, и можете даже написать, из какого вы города, какая у вас температура за бортом, да, сколько градусов, может быть, уже снег. Напишите мне, откуда вы и насколько вам важна тема энергии. Ну и продолжим. да? Я остановилась на том, что это как деньги. Вот когда у нас есть некий бюджет, ну, допустим, 100 тысяч в месяц, и мы знаем, что этих 100 тысяч нам хватает на такие-то, такие-то нужды. Но в один прекрасный момент этих денег не хватило. И что мы в первую очередь должны сделать? Наверное, в первую очередь мы должны посмотреть, они истратили ли мы какие-то деньги на незапланированные траты, и поэтому их не хватило. И если мы посмотрим, что это действительно так, мы успокоимся и на следующий месяц сделаем себе поправку, что вот эти траты нам больше не нужны, потому что нам не хватает на другие нужды этих денег. Севастополь, 15 тепла, класс, а у нас уже минусовая температура. А есть здесь кто из тех городов, где уже лежит снег? Напишите, очень интересно. А все-таки конец ноября уже, и обычно в это время уже ложится снег. У нас еще не было первого снега в Поволжье, поэтому мы ждем с нетерпением, что вот-вот должен он выпасть. Ну что ж, друзья, продолжаем. Итак, что же происходит, если у нас нет энергии? Вот ко мне очень часто люди приходят на консультацию и говорят... У меня куда-то делась энергия. Вот все время была. Я была такая энергичная, я была такая веселая. Я столько много достигала. Я в жизни так всего много достигла. А сейчас у меня нет сил двигаться. Ага, снега нет еще в Нью-Йорке. Ну, тоже будем ждать. Да. Первый снег в Самаре был. Отлично. Ну, Самар недалеко от нас, значит, у нас скоро будет первый снег. Спасибо, Катюш, за новость. И если мы не сделаем такую ревизию с тем, куда утекает наша энергия, то, наверное... Без толку искать способ ее исполнении. Мы будем как некий шарик, который с дыркой в одну сторону надуваем, и с другой стороны она выдувается, этой энергия. Поэтому важно сначала, знаете, это как вот в помещении, в котором дырявые окна. Да? Если раньше не было пластиковых окон, окон, вот я помню хорошо, я сама этим занималась, что мы в зиму заклеивали окна. Кто тоже заклеивал окна? Поставьте пятерочку, кто делал вот такие вот разводил там мыло или варил крахмал, и вот этим клейстером начинал мазать различные бумажки, кто-то с газет их резал, кто-то потом стали продавать рулончики. Мы еще искали, не чтобы не желтые были, а белая была бумага. Вот, помните такое дело. И мы сохраняли тепло. Вот это, да, мы делали, какое действие? Мы сохраняли тепло в доме, чтобы оно не уходило через щели, которые были в оконных проемах. Но почему-то сейчас складывается мнение и бытует мнение у многих людей, что для того, чтобы энергию каким-то образом восполнить, нужно не дырки латать, а быстро-быстро делать какие-то тигрики-мигрики. Да, покружиться, покрутиться, пошептать, понюхать, и все у нас будет хорошо. Это состояние ребенка, который верит в Деда Мороза. На самом деле так не бывает. И сегодня мы с вами коснемся очень важных вещей. И я прошу, чтобы вы взяли ручку и листочек. Если у вас есть такая возможность, если нет такой возможности, пересмотрите эфир тогда, когда оно у вас будет, потому что эфир сохранится в течение 24 суток. И обязательно законспектируйте то, что я буду говорить, применительно к вам. Не надо все конспектировать. Конспектируйте только то, что касается вас, если вы услышали, что это с вами происходит. И что с этим делать. Итак, начнем. Мы сегодня пройдем по пяти нашим телам, которые мы можем корректировать. Да? Это те тела, которые умирают вместе с нами, с нашим физическим телом. Мы не будем касаться трех наших духовных тел, на которые мы влиять из физической оболочки, которые у нас не отработаны, не можем. Мы на них влияем, работая с нашей физической оболочкой. И сейчас мы рассмотрим утечку энергии по всем пяти телам. И сейчас мы рассмотрим, как же ее восполнять. Техники, которые я буду давать, и вопросы, которые мы сегодня будем разбирать, вы, кстати, можете выйти в прямой эфир, задать вопрос, и мы с вами вместе можем поговорить там на каком-то конкретном примере. Да? Ну а сейчас немножко теория. Итак, первое тело физическое, которое отвечает у нас за первый центр, это центр размножения и состояние нашего здоровья, в первую очередь, да, Центр жизненной такой энергии, который дает нам жизнь. Добрый вечер всем, кто сейчас присоединяется. И обратите внимание, прямо сейчас делайте такой тест, где у вас утечка вашей жизненной энергии, которая хранится в первом центре и относится к нашему физическому телу. Оно не такое большое, как нам кажется. Это то, что вот мы сейчас представляем. да? И э, что туда Тихо. Что у нас тихо? Давайте сделаем погромче. Так громче, Оля? Лучше слышно. Оцените голос по 10 шкале, насколько меня слышно. Обычно вроде всегда слышно меня в Инстаграм. Итак, что относится к утечке энергии на физическом теле? В первую очередь это, конечно, наше заболевание. Если вы имеете хронические заболевания, это утечка вашей энергии. Ну вот, спасибо. Голос, значит, был просто чуть-чуть убавлен звук, и все сейчас хорошо. Спасибо, девчонки. Все понятно. Добрый вечер всем, кто присоединяется. Мы как раз только начинаем раскрывать эту тему, куда же у нас утекает энергия и как ее восполнить, как ее восстановить. И первое, чего мы касаемся, это наше физическое тело. И показатели тестирования, куда утекает ваша энергия, это хронические заболевания. В первую очередь, да, это все, что касается вашего конкретного физического здоровья. И если у вас есть какие-то отклонения и есть какие-то хронические заболевания, то, конечно, в первую очередь энергия, которая у вас есть, она будет двигаться туда, чтобы просто вы жили, делали функциональное обслуживание своего тела, чтобы оно двигалось, дышало, ходило, необходимые функции ваше тело, соответственно, делало как положено. Да? И, конечно, в первую очередь нужно позаботиться о своем физическом здоровье. Что здесь необходимо сделать, даже если вам кажется, что вы абсолютно здоровы и у вас нет хроники? В первую очередь, если вы видите потерю энергии, нужно обратиться в медицинскую лабораторию и сдать необходимые анализы на исследование. Это должны быть микроэлементы и ваши гормоны. То есть по микроэлементам, которых у вас недостаточно или переизбыток, вы регулируете свое питание, а по гормональному фону вы обращаетесь к специалисту и выравниваете свой гормональный фон. Опять же, с помощью еды, с помощью каких-то витаминов, добавок и прочего и прочего, вы это все разрабатываете со специалистом. Если вы самостоятельно понимаете, как это сделать, сделайте самостоятельно. Это ваша зона ответственности. Но принимать бездумно БАДы, которые. Кому-то помогли от чего-то, смысла нет никакого. Мы все очень индивидуальны, и нужно понимать, что конкретно не хватает вам. Иначе вы упустите то время, которое вам необходимо для достижения вашей цели. И первое, что мы должны сделать, это заниматься своим здоровьем превентивно. Не ждать, когда эти большие хронические заболевания начинают нас одолевать, и у нас уже не хватает энергии, сил встать с кровати, делать какие-то дела. И двигаться к своим целям, да и просто помечтать или поставить цели, тоже на это не хватает сил и энергии. Это нужно понимать, что это как зубы почистить, нужно точно следить за всем телом. И раз в год обязательно сдавать анализы, медицинские исследования, чтобы понимать, куда двигаться. Сейчас очень много различных исследований, они не такие дорогие. Например, на большинство жизненно необходимых микроэлементов можно сдать анализ всего за 6400 рублей. И он делается там в течение шести дней. Можно сделать этот анализ по волосам, по ногтям, по группе крови, как, как угодно. Все это делается, тестируется. Можно сдать более глубокий тест на исследование ДНК и посмотреть предрасположенность заболеваний. Особенно это показано тем людям, у которых есть серьезные отклонения по каким-то заболеваниям, там инсульты, рак сахарный диабет, что-то еще такое вот сильно такое сложное заболевание, да, в роду. То есть, если у вас есть внутренний страх, что, не дай бог, у вас то же самое, сдайте анализ на гены. И, соответственно, вы получите полную расшифровку того, какие у вас предрасположенности к каким заболеваниям. И это вас успокоит. Ведь что такое потеря энергии? Это когда мы беспокоимся. Поэтому все источники беспокойства надо начинать перекрывать, как текущий кран. Мы закрываем капающую воду для того, чтобы она осталась, и мы ее использовали на другие цели. А не просто так она у нас лилась, в неизвестно куда испарялась, и в общем-то даже птички не попьют, если это по капельке сочится. Да? Но у нас есть некий резервуар, и этого резервуара должно хватить. Да, это делают в клиниках, в обыкновенных клиниках, в медицинских центрах, погуглить в своем городе, Наберите, созвонитесь, выясните, какие анализы, сколько это стоит и насколько вам это важно. Да? Потому что, например, объясняю, что невротические состояния, о которых мы говорили с Артемом, они возникают только по одной простой причине, что нехватка, например, витаминов группы В. И витамины группы В мы не всегда можем полностью получить с пищей потому что у нас психоэмоциональный фон уже может быть нарушен, или мы, например, очень много разговариваем с людьми, то есть мы много энергии отдаем, и как раз вот витамины группы В, здравствуйте всем, кто присоединяется, они очень сильно влияют на нейронные связи. То есть все, кто работает умственно, все, кто работает с людьми, с общением, вам очень важно понимать, есть ли у вас достаточное количество получений из вашей пищи витамина группы В. Соответственно, все вы знаете такую пословицу или поговорку, как хотите, мы то, что мы едим. И если для вас эта пища очень тяжела, и вы чувствуете после нее сонливость, усталость и не хочется двигаться, то, соответственно, пересмотрите свои пищевые привычки, потому что это все связано с нашим здоровьем. И не пытайтесь сделать подогнать свое заболевание, даже если оно у вас одинаковое, к другому человеку. Например, если вы болеете сахарным диабетом, а Коле а, помог вот такой старинный рецепт там русский народный, вот того-то, того-то он напился, и у него все стало хорошо, это совсем не значит, что у вас будет так же хорошо, как у Коли. А, итак, мы разобрались с, тем, а, с той базой, на которую надо обратить внимание и заштопать дырочку, куда утекает ваша жизненная энергия, которая а, обеспечивает работоспособность вашего физического тела. И посмотрели, что есть несколько факторов, на которые нужно обращать внимание. В первую очередь это минеральный комплекс, который у вас есть. Да? Каких микроэлементов не хватает для того, чтобы ваше тело физически существовало нормально, без сбоев, и у вас была энергия, которая поднимается выше. И что же происходит, если энергия поднимается выше, и мы следующее тело рассматриваем, наше энергетическое, которое отвечает у нас за наше, это эфирное тело, которое в первую очередь отвечает за наше дыхание, за наше понимание, как мы дышим. И вот опять сделайте небольшой тест. Как вы дышите? Обратите внимание, может быть, вы часто дышите ртом. Может быть, у вас ваш вдох намного длиннее, чем выдох. И получается такое поверхностное дыхание. То есть мы достаточно глубоко вздыхаем, но очень быстро выдыхаем, как бы не до конца выдыхая воздух. Да? Это тоже нарушение энергообмена. Потому что когда мы вдыхаем, мы вдыхаем не что иное, как порцию энергии. И если мы не выдыхаем до конца, то часть энергии у нас остается, которая приходит к нам через воздух. И происходит плохой энергообмен. Поэтому дыхательные практики, кто понял, что плохо дышит, да, дыхательные практики, занятия, кардионагрузка, которая тоже разрабатывает дыхание, да, то есть это все необходимо делать. И не думайте, что если вам говорят, что для того, чтобы взять энергию, нужно просто утром встать, облиться холодной водой и сделать зарядку, это уже будет очень хороший стимул к тому, чтобы пробудить эту энергию, которая у вас есть. И даже если ее сейчас нет, просто начните это делать и вы увидите, что вы совершенно другой результат. Я не заставляю вас заниматься спортом, чтобы стать мастером спорта или там бегуном пупер или пробежать марафон. Да просто займитесь обыкновенной физической зарядкой, которая вам помогает сделать какие-то процессы более гибким в вашем тело. Или там где-то, может быть, у вас какие-то уже процессы идут в теле застаивается что-то, да, суставы плохо работают. Начните заниматься. Этим вопросом по телу. Это нужно делать вам. Никакие тигрики-мегрики здесь не помогут. И от того, что вы поставите супер-пупер глобальную цель, ваше тело не станет здоровее. Это основа нашего энергетического потенциала. Поэтому им нужно заниматься. Ну и соответственно эфирное тело оно предполагает работу со всеми энергетическими центрами. И тот, кто у меня в чате медитация, вы можете тогда, когда я не могу утром проводить занятая с вами медитацию, открывайте закреп и работайте с нашими энергетическими центрами. Это накачивает энергию в вашем эфирном теле. А мы с вами как матрюшка. То есть получается, что если нет энергии в нашем физическом теле, мы берем его из более высокого да, витального Про витальное тело даже говорить не буду, потому что это уверенность в себе. Очень у многих не хватает уверенности в себе. Но она базируется на первой физической силе. Значит, нужно это все делать через силу, Галь. Если нет энергии на зарядку, значит, нужно делать через силу. Обязательно начните это делать. Двигаться хоть немножко, хоть ходить вокруг дома. Хоть лежа поднимать ногу, но то, что вам по силам, даже если, вот я уж поверьте мне, точно знаю, что такое нет сил с моим заболеванием, да, и просто поднять ногу, покрутить ею, опустить, сделать какие-то несколько махов руками, ногами, это тоже очень важно. Начинайте это делать, это важно. Итак, эфирное тело – это работа с, с нашими центрами, и вы можете это сделать абсолютно бесплатно в чате «Медитация». В закрепе есть все медитации по работе с центрами. Это внимание на наши энергетические центры, и накачка энергии с помощью э, концентрации внимания на этом центре. Это тоже очень хорошая практика, но ее, опять же, делать вам. И какую бы вы глобальную цель ни поставили, эта цель не накачает вам энергии в ваши энергетические центры. Поэтому что является потерей той энергии, которая у нас в эфирном теле? Это то, что мы заявляем, что у нас нет энергии. Знаете, такие люди, которые любят пожаловать, сказать, вот у меня совсем нет энергии, вот даже поесть нет энергии, вот лежала бы я и лежала. И вот такие заявления очень часто, они как раз и являются утечкой этой энергии. Вот куда внимание, туда энергии. Если мы говорим, что она утекает, она действительно будет еще больше утекать. Поэтому возьмите себе за правило позитивные заявления если у вас ее нет, то говорите «Я восстанавливаю энергию». Не говорите, что у меня ее нет. «Я в процессе восстановления энергии». Или «Я хочу узнать еще один способ восстановления энергии». Или «Мне важно разобраться в восстановлении энергии». Но запретите себе говорить те фразы, которые позволяют этой энергии утекать. Дальше а эфирное тело очень хорошо подпитывается, поскольку это наша чакра анахата, воздух, и мы хорошо подписываемся от энергии природы. И если нет контакта с природой, то это тоже очень большая проблема утечки энергии. Например, человек живет в мегаполисе на 25 этаже. Он весь в железобетонной коробке, окутанный огромным количеством проводов. Да? То есть это силовые линии, потому что в многоэтажках у нас не газ, а электричество. Да? Это приготовление Пищи на электричестве, что тоже не очень камельфо для организма. Да? Нам нужно приготовлять пищу на открытом огне. Это тоже утечка энергии. Мы живем в этой коробке, опутанной проводами, и постепенно наша энергия начинает уходить, утекать. Как ее восстановить, чтобы эфирное тело наполнялось энергией? Побольше быть на природе. Выберите себе свое дерево. К дереву нужно подходить не больше, чем на 2-3 минуты. Вот большее количество времени, которое вы будете проводить со своим любимым деревом, может поднять вам давление. Вы тоже должны знать принципы вот этой безопасности. Самое такое сильное, мощное, активное дерево – это дуб. Если вы хотите наполниться энергией, к сосне, к еле, очень осторожно подходите у тех, у кого повышенное давление. Если вы выбираете свое дерево, ну... Понятное дело, я тоже живу в экологически частном, чистом доме, то есть из клееного бруса. И я понимаю, что моя дубовая роща – это моя защита. Да? Я в любой момент могу подойти и подпитаться у хорошего дуба, которому уже за сто лет. Хорошая энергетика, чистая. Ну, и у нас еще очень много птичек, поэтому природа навсегда со мной. Это классно. Итак. Как мы контактируем с природой? Да? Через деревья, через дыхание, через прогулки, пешие прогулки. Вот если нет сил делать зарядку, гуляйте. Гуляйте сначала, может быть, это будет 20 минут, потом, может быть, 30 минут, потом, может быть, час. Хорошо гулять перед сном, если у вас плохой сон, бессонница. Просто подышите свежим воздухом, сделайте какие-то практики, не сильно на холодном воздухе дыхательные, да, Дышите прям, прям грудью, так глубокий вдох, глубокий выдох. И еще раз выдох. Научитесь делать длинное выдыхание, это очень важно. Дышите животом. Это тоже наполняет энергией. Следующее у нас наше тело, это астральное тело. И астральное тело, оно зависит больше от наших эмоций. да? Это наше эмоциональное такое тело, наполнение. То, что мы выражаем. И негативные эмоции, которые в нашем теле уже ну, как бы присутствуют в астральном, наши мысли негативные – это противоречивые цели, то есть сюда хочу сегодня, завтра хочу туда. Или вообще отсутствие цели. И здесь я напоминаю вам, что был вопрос. Если есть цель, дает ли она энергию? Сама цель энергию не дает. Она дает осознание, зачем мне нужно накапливать энергию, чтобы этой цели достичь. И вот если у вас есть такая цель, которая вас зажигает, то вы будете, идя к ней, поднимать энергию на физическом теле, на своем витальном теле, на эфирном теле, и точно не будете уже сеять негатив, сарказм, осуждение других людей, зависть другим людям, потому что вам не до этого. У вас нет на это времени. Вы идете к своей цели. У вас есть какая-то точка от пункта А до, до, до пункта Б, и вы не отвлекаетесь на какие-то посторонние моменты. Все это уже становится не так важно для вас. Для вас важна ваша цель. Важность цели дает осознание того, что вам нужна энергия для ее получения, этой цели. Итак, что же мы делаем? Мы делаем в первую очередь анализ, куда у нас уходит наша энергия, особенно в астральном теле. И обратите ваше внимание, что здесь есть незавершенки. Именно на астральное тело влияют наши незавершенки. А что могут быть за незавершенки? Это не просто там не домыла полы, не отчет, не договорилась с кем-то. Есть еще незавершенки в отношениях, есть еще незавершенки по прощению обид. Есть еще незавершенки в каких-то прошлых делах, да, в том числе и прошлых жизнях, когда мы что-то не успели завершить, и туда тоже утекает энергия. И вот все эти незавершенки необходимо почистить. И именно поэтому очень важно делать в первую очередь очищение пространства и, соответственно, мы в очищение нашего организма, да, то есть как мы идем, и очищение наших мыслей. Это очень важно делать для того, чтобы перекрыть утечку нашей энергии. Что же мы делаем, чтобы восполнить энергию нашего астрального тела? Ну, уже понятно, что мы не говорим каких-то злых слов, мы не допускаем негативных мыслей, мы с этим работаем. И даже если у вас есть очень большая и значимая для вас цель – я хочу купить за 2 миллиона рублей какую-то машину, то если вы будете осуждать, злословить, то туда будет утекать ваша энергия. И вы должны понимать, что для того, чтобы ваше тело астральное напиталось энергией, вам нужно максимально быть открытым человеком. Открытым не простодырой, не тот, который показывает все свои изнанки, а открытость в качестве понимания людей и принятия людей. Вот эта открытость, когда вы открыто заявляете о себе, когда вы открыто проживаете эмоции, хотите плакать – плачете, хотите смеяться – смейтесь, не оглядывайтесь на тех людей, которые вас будут осуждать. А что-то как дура смеешься, а что-то как дуру плачешь. да? Так какая вам разница? Ваша энергия вам должна быть важнее. И вот это открытое проявление эмоций – это как раз и есть наполнение энергии вашего астрального тела. И помните, что если у вас на физике не хватает энергии, она будет перетекать из высших тел в низшие тела. И вот когда эта энергия заканчивается, то есть вы никак ее не подпитываете, не, не добавляете а, уход-приход, да, то есть как в балансе, как в бухгалтерии, активы с пассивами не сходятся, вот тогда начинают возникать заболевания. И если они у вас уже есть, то приходится работать сразу с четырьмя телами. И... А, Такие моменты, которые ну, идут на пользу всем четырем телам, это медитация, дыхание, питание, режим дня. Это все направлено на восстановление нашей энергии. Конечно, если вы занимаетесь какими-то духовными практиками, это хорошо. Но без вот этих базовых вещей ничего у вас не выйдет. Потому что невозможно накачивать свое ментальное тело так, чтобы оно питало и физическое в том числе. Вы еще не святые, не на том уровне, чтобы не кушать вообще, а просто праны питаться. Это еще не тот уровень. Если вы кушаете мясо, если вы кушаете животный белок, то не нужно говорить о том, что покрутившись, помолившись, я не буду есть, и мне будет хорошо, и я выздоровлю. Так не бывает. Это э, сказки Деда Мороза. Вы взрослые люди, и вы должны принимать ответственность за то, что только вы решаете вопрос, сколько у вас будет энергии. И если вам сейчас трудно вставать, трудно делать все упражнения, трудно принимать контрастный душ, сделайте это через силу, но не для того, чтобы э, совсем уже обессилить. Если вы там лежите с температурой 40, может быть, и не стоит этого делать. Не до фанатизма. Должны понимать, что... Физическое наше тело требует внимания. И если ваше тело недополучает внимания, ну, будет рассыпаться. И вот этот уход опять в детство, что я пью БАДы, значит, я занимаюсь своим здоровьем, это тоже безответственность к вашему телу. Потому что если вы не делаете анализы на микроэлементы, которых не хватает в вашем организме, если вы не делаете исследования по витаминам, которых не хватает в вашем организме, то вы можете выбрасывать вагон денег на все эти БАДы, которые вам, в общем-то, и не нужны. Потому что все говорят, что кальция не хватает, пейте все кальций, днем и ночью все об этом говорят. Вы сделайте анализ на кальций, посмотрите, он вам нужен вообще? Ведь если будет большее количество кальция, у вас гораздо быстрее получится артрозное отложение. И ваш хондроз будет вас мучить гораздо больше, чем от недостатка кальция. Поэтому все это должно быть дозировано, индивидуально, и вы должны брать ответственность за свою жизнь, за свое здоровье. Ну и давайте теперь поговорим о ментальном теле. Куда уходит энергия, если мы говорим о ментальном теле, и что нам необходимо сделать, чтобы ее восстановить, эту энергию. Ментальное тело – это наши мысли и осознанность. А осознанность, уровень повышения осознанности, он идет от причинно-следственной связи. Чем больше я понимаю вот эту причинно-следственную связь, тем быстрее у меня повышается уровень осознанности. Жить здесь и сейчас, это не значит, что я сейчас хочу конфетку, пойду-ка я ее съем. Жить здесь и сейчас, это понимать, почему я сейчас нахожусь в этой точке. Почему у меня сейчас нет денег, почему у меня сейчас нет здоровья, почему «У меня сейчас плохие отношения». Вот здесь и сейчас это принимать ответственность за то, что с вами происходит. И ваше ментальное тело будет насыщаться энергией от того, какие выводы и анализы вы будете делать, уже работая с вашим менталом, с вашими мыслями. И если вы будете уходить в созависимые отношения, если вы будете уходить в зависимость, то есть уходить от «здесь и сейчас», да, «жития», то есть ну, начнете там, принимать алкоголь или очень сильно там табакокурением заниматься, или, не дай бог, наркотики принимать, да, то, конечно, это уход от состояния жить здесь сейчас. Это полная безответственность, которая разрушает ваше физическое тело, вашу уверенность ваше витальное тело, ваше эфирное тело, связь с миром и любовь безусловную к себе. Да. И вот ментальное тело как раз у нас занимается... Вот, развитием любви к себе. Что значит любовь к себе, да? То есть, если мы понимаем, осознаем, что любовь к себе первична, то, конечно, мы начинаем делать какие-то действия, которые наполняют нас собственной любовью к себе. И у нас начинает укрепляться наше астральное тело. А если мы себя любим, то мы начинаем ухаживать за своим телом конечно, начинает расцветать наше физическое тело. И вот эти наши отговорки от неуверенности в себе и отсутствия витального тела, у многих оно такое маленькое, что а, как бы уже думают, что никогда не, не выберутся из этого. Да? Полная безответственность, и полная вот, а, а, лапка складывания такое. Да? Я ничего не могу, я ничего не умею, мне ничего не получится. Вот эта неуверенность в себе, конечно, она а, решает потом... Ну, прикрепляет к себе какие-то заболевания. И любовь к себе является первичной, первоосновой к тому, чтобы начать выстраивать другие отношения с людьми. Когда вы себя любите, вы перестаете обижаться. Когда вы себя любите, у вас нет чувства вины. Когда вы себя любите, у вас не будет незавершенок, потому что вы себя любите. Да без разницы, какие смайлики появились и появились. Вот. Соответственно, завтра у меня запускается бесплатный семидневный марафон, который так и называется Я себя люблю. Кому это важно научиться себя любить и понять, из каких кирпичиков создается дом любви к себе, то напишите мне в директ, я вам сброшу чат телеграма, где мы собираемся. И завтра в 8 МСК утра, в 8 утра по Москве будет первый зум. По марафону «Я себя люблю». Итак, мы уже с вами проработали физическое, эфирное, витальное и астральное тела. И, мы сейчас, говорим... ага, я поняла. и сейчас мы говорим о ментальном нашем теле. И говорим о том, что повышение осознанности дает нам укрепление энергии нашего ментального тела. И здесь на что надо обратить внимание? Какой тест покажет вам, что у вас непорядок с вашим ментальным телом? Это бессонница, это плохой сон, это негативные мысли. Ой, у меня ничего не получится, ой, я, наверное, этим заболею. Я прочитала статью, и у меня такие же симптомы. да, Это вот отсюда. Зависание либо в прошлом, либо фантазийное будущее. И здесь очень страшно. Когда вот очень многие тренера говорят, вот сделай себе визуализацию, повесь и все будет. Не будет. Если вы будете просто смотреть без действий, у вас будет разрушение вашего ментального тела и потом, соответственно, вниз по цепочке. Для того, чтобы получить то, что вы навизуализировали, нужно делать какие-то действия. Без действий никакого результата не будет. Если вы прослушали какой-то тренинг, то сделайте в ближайшие 72 часа действие, чтобы закрепить те знания, которые вы получили. Вот на утренней заправке я говорила, что пришлите мне те скрины, те ссылки на свои профили, когда вы сделали себе вызов, что, чем вы себя похвалите и чем вы себя накажете, если вы не выполните какой-то вызов, который вы себе поставили. Из 300 человек, кто слушал заправку, ни один не прислал профиль, где он бы прилюдно, то есть выражая открыто свою эмоцию, то, что укрепляет наше эфирное тело, да, сказал бы, я делаю себе вызов вот такой-то, и если я не выполню это, то у меня будет вот такое-то наказание, а если я выполню, то я себя вот так-то поощрю. Вот вам, пожалуйста, простой пример который говорит о том, что человек не готов укреплять свою энергию. Потому что когда мы ставим сами себе вызовы и говорим это всенародно, это очень здорово дает энергию. И те люди, которые были на Доме 3 и делали вот такое заявление, укрепление своего эфирного тела, и залазили на стол, и с высоты говорили о своих заявлениях, у них у всех получился результат, ребят, у всех. И многие говорили, как это работает, почему это работает. Да потому что мы с вами залатали дыру и наполнили наше эфирное тело. И оно дало нам энергию и на физике. Что еще раз говорю, в цейтноте мы забираем энергию из будущего. Мы забираем энергию из тех тел, которые хоть чем-то наполнены, да, хоть какой-то энергией. И, соответственно, залазив в долг в свое будущее, когда это будущее наступает, у нас начинается расплата. Именно поэтому у людей после сорока начинает обваливаться здоровье, потому что до сорока они не заботились о своем физическом теле, не заботились о своем эфирном теле, в витальном теле, не развивали эти качества лидера, которые говорили о том, что я уверен в себе, я могу это сделать, не меняли свое окружение, которое очень сильно зависит от того, какое у нас с вами будет наполнение энергии по нашему ментальному телу, потому что ментальное тело формируется нашим окружением. И чем чаще вы меняете свое окружение на более высокий позитив, тем больше вы укрепляете эту энергию. Ну, согласитесь, это же нормально, когда вокруг вас позитивные люди вас поддерживают и тем самым накачивают ваше витальное тело, о котором я говорила, что у всех оно очень сдутое, да, неуверенные в себе люди со страхами живут. А если вы окружены токсичным окружением, то, скорее всего, оно будет тянуть вас назад и говорить, так кто кто-то полез, да, что тебе надо? Да давай уже сиди, вон там щи вари, мне приноси в зубах, да? И все будет хорошо. Да останется такой, какая была. Мне же удобно было». Это созависимые отношения, которые тоже разрушают и которые тоже дают возможность утекать наши энергии. Итак, скажите мне, пожалуйста, по десятибальной шкале, насколько вам была полезна эта информация. И если кто-то прямо сейчас готов выйти в прямой эфир всего лишь на одну минуту, потому что у нас нет времени, иначе не сохранится этот эфир, и другие не смогут посмотреть, то я готова кого-то выслушать именно с заявлением, что он будет делать, согласно информации, которую он прослушал. Если сейчас нет такой вре нет такого времени, напишите пост. Напишите пост, отметьте мой аккаунт, меня, Марину Демидову, для того, чтобы я увидела, что я не зря сотрясала звук и не зря выходила в прямой эфир, а была действительно вкладом. И вы в течение 72 часов приняли решение, написали план, поставили цель, как вы будете восстанавливать свою энергию. И для всех, кто сейчас находится в прямом эфире и смотрит меня в прямом эфире, обязательно напиши мне, в директ, для того, чтобы я выслала тебе подарок. Как и говорили, всем, кто будет слушать меня в прямом эфире, я обязательно вышлю по вашему профилю ссылочку на медитацию наполнения четырех стихий». Очень действенная медитация по набору энергии для всех наших тел. Итак, спасибо вам огромное за ваши десяточки. Уверена, что многие напишут посты и отметят меня. И я прочитаю ваш план и ваши действия, которые покажут, что я не зря сегодня была с вами в прямом эфире. Спасибо вам огромное и всего доброго, до новых встреч. Завтра, кому важно, пишите мне в директ, вас обязательно добавлю в чат. Я себя люблю и завтра начнем работать над тем, чтобы наше астральное тело наполнялось энергией и мы имели полную осознанность для того, чтобы не утекала наша энергия, а только наполняла Наши с вами все тела. Так, пока-пока. С вами была Марина Демидова. Спасибо вам большое за ваши десяточки и двадцаточки, которые вы ставите.